Привет всем! Вы на канале Антон Ларин. Я пришел к вам с новой подборкой, на которой запечатлены пробирающие до мурашек моменты нападения животных на людей. Скажу честно, после просмотренного я реально поменял свое мнение касательно многих питомцев. Вы в числе и те, кого я раньше считал предельно милыми и безобидными. А в общем, лучше не буду спойлерить, сейчас сами все увидите. А перед этим напомню про конкурс в конце видео на 1000 рублей. Погнали! На этом видео мы можем заметить, как лошадь вместе со своим хозяином стоит у одной из палаток. Ее чем-то кормят, а сам хозяин общается с друзьями. Казалось бы, ничего не предвещает беды, да. Но вдруг животное решает укусить своего друга, причем как мне показалось еще чуть-чуть, и рана могла бы оказаться серьезной. Благо те, кто были рядом быстренько оттащили хулиганку и помогли человеку. Забавно наблюдать, как только что любимая всеми лошадь, что стояла в окружении людей, через минуту стоит совершенно одна, и все боятся к ней подойти хотя оно и понятно, только дурак бы после увиденного полез ее обнимать или просто стоять рядом. Воу, а после увиденного, походу, у меня снова обострится боязнь собак, которая зародилась еще в детстве. На видео хозяйка выгуливала своего пса, а мимо них пробегал спортсмен. Собака вырвалась из поводка, сняла с себя фиксатор для челюсти и побежала прямо за парнем. Затем... А впрочем, сейчас сами все увидите. Затем начал происходить полный трэш. А здесь у нас целая подборка нападений другого животного, которого лично я до этого момента считал максимально мирным и добрым. Я, если что, говорю о кенгуру. Этот коренной обитатель Австралии решил проявить свои навыки драки, сперва напав на одного посетителя заповедника, потом на другого. А как оказалось чуть позже, при лучшем ракурсе у кенгуру нифиговые такие мышцы. И кто знает, что было бы, имея животные серьезные намерения в отношении людей. Может, они больше не смеялись бы при виде этого животного с плохим настроением? Что было на этом видео, я так до конца и не понял. Видно лишь, как главный по слонам вел их своей дорогой, демонстрируя окружающим. Однако то ли его напарник, то ли просто один из хулиганов, решил подразнить великого и мощного слона. Ну тот и подумал, о чем мне с ними церемониться? Не терпеть же выходки жалкого человечка. И начал преследовать негодяя. Тот тут же поджал хвост, которого у него нет, и спрятался за машиной. А для слона это было такой же преградой, как для человека песочная стена – Слон одним взмахом своего хобота чуть не опрокинул транспорт, а после нанес ему несколько ударов, оставив сильные вмятины на капоте. В общем, надеюсь, владельцу машины кто-то выплатил компенсацию, а то мне его по-настоящему жалко, тем более если он к этому никак не причастен. Ну а это видео будет для вас настоящим уроком. Уроком того, что снимать кота без его разрешения никому не позволено. Так то ли стример, то ли ютубер решил показать своей аудитории кошку по имени Шива. Он поднес ее к камере, покрутил немного и опустил на коленки. И тут началось самое веселое. Домашний питомец как с цепи сорвался, уцепился за штаны контент-мейкера и начал визжать. Это так испугало парнишку, что тот аж чуть не грохнулся у себя в комнате. Открыл дверь и выбежал за помощью. Видимо, кто-то из родных его спас и оставил кота у себя. Интересно, как скоро парень морально будет готов еще раз обнять или хотя бы просто взять кота на коленки. О, а вот то самое видео, где нападение животного на человека не было по инициативе самого животного. Здесь двое каких-то чуваков подошли к месту пребывания барашка. Один из них перепрыгнул через забор и стал дразнить животное. Баран, само собой, не был намерен этого терпеть и начал разбегаться в негодяй раз за разом, пытаясь его повалить. Из-за невысокой скорости парню постоянно удавалось уворачиваться, а второй, тот, что был за камерой, то и дело, что ухохатывался с происходящего. Понимая, что силы на исходе, и он может не увернуться от следующего удара барана, человек дал дёру и перепрыгнул обратно через забор. Вот такое вот развлечение для себя находят люди. Ну а это вообще полный трэш. Едет себе человек, едет на мотике, как вдруг его догоняет какая-то сумасшедшая обезьяна и сваливает прямо на месте. Потом нам показывают ее же, только напавшую вообще на обычного прохожего. Она оттолкнулась от него, как в какой-то компьютерной игре, повалила и упрыгала на соседнюю машину. А вот третье нападение я поддерживаю. Там какой-то школьник показал обезьянке средний палец. Видимо, она уже научена этим знаком и решила не стерпливать такое отношение к себе. Ответным действием послужил молниеносный удар задними лапами, который повалил говнюка за Диру на землю. Так, что тут у нас? Походу, именно так развлекаются работники офиса. Они сидят за окном и смотрят на идущего к ним коллегу. Также они видят стоящего у него на пути гуся и знают о том, что сегодня он не в настроении. Но ну, а что было дальше, сейчас вы сами увидите. Если и нападение на человека, то, как мне кажется, только такое. На этом видео косолапый подобрался к машине и стал пытаться добраться до людей, находящихся внутри нее. Он и через лобовое стекло пытался, и через боковое, и так, и сяк, ничего не получалось. И люди, что самое главное, вместе со страхом испытывали эйфорию. Эйфорию от вида животного. От того, что они вблизи увидели реального дикого медведя. То, что он супер суперкрасивый, думаю, отрицать не стоит. Если вы всегда мечтали поцеловаться с черепахой, вот вам наглядный гайд того, как это можно устроить. Просто берете ее таким вот образом, держите за живот в вертикальном положении... Прижимаете к себе и гримасничаете сверху вниз. Если у животного не окажется стальных нервов или сверххорошего настроения, оно вас цапнет прямо так, как парня на этом видео. Думаю, укус не был слишком большим, потому что крови не видно. Однако то, что это неприятно, факт. Мужик приехал на дачу. Начал заниматься своими делами, вышел в гараж, оборачивается и тут... И тут видит дикого оленя, идущего прямо к нему навстречу. Благо он успел заскочить вовнутрь и переждать немного времени. А то кто знает, чем бы это все закончилось. С чем у вас ассоциируется енот? М? Лично для меня енот это максимально безобидное, доброе и милое животное, которое такое все малюсенькое, сладкое и хорошее. Но после просмотренного видоса мое мнение кардинально поменялось. Я серьезно. Здесь енот спрятался в мусорке хозяина дома, и вместо того, чтобы просто свалить оттуда, начал грызаться. Мужик так лупанул по полу метлой, чтобы испугать енота, что я ж сам дрогнул. Но это никак не сказалось на наглости и уверенности зверька. Он выждал момент и напал на хозяина. В этот момент упала камера, и итог для нас остался скрыт. Но судя по видосу и голосу за кадром, с мужчиной все в порядке, а енот так и не ушел с балкона. Кто знает, может они вовсе решили приютить настырного. Ну, понравился ему балкон, что уж поделать. Я, конечно, знал, что маржи большие, но чтобы настолько, и чтобы настолько сильно они любили машины... Ну, просто, а как еще описать стремление этого маржа снятого на камеру, разрушить все тачки, м? Причем, судя по его габаритам, это совсем не составит для него труда. Парочка движений и вмятина гарантирована. Дача, лето, прекрасная погода. Что еще может быть лучше? Ну, наверное, эмоции, которые получила мама, снимающая это видео. На нем ее сын подошел к их курице, а точнее к петуху, чтобы взять понравившийся ему камушек. Но петух не намерен терпеть проникновение на свою территорию. Он незамедлительно напал на мальчугана и погнал его куда подальше. Так что, наверное, крики пацана были слышны с соседних участков. Так, народ, а от этого видео я просто, ах, офигел. Парень снимал черепашку, лежащую на земле. Она еле двигается, и это известный факт, поэтому ее можно дразнить, да? Так думал автор видоса и тыкал ее палкой. Как то вдруг разинула пасть и прыгнула на него со скоростью света. Вот чего-чего, а такого исхода я точно не ожидал. Просто офигеть можно. У автора следующего видео дома живет огроменная змея. И он решил снять то, как он с ней играет. Пошевелил ее палкой, но видимо дружок был не в настроении. Чешуйчатая разинула пасть и напала на своего хозяина. Благо, у той не было никакого яда, и вообще она в душе мирная. Это видно потому, как через мгновение человек вновь к ней подошел, взял на руки, и все было хорошо. Но, честно признаться, я бы после такого не приблизился к змее ни на метр. Нападение на машину произошло на следующем видео. Правда, там героем стал носорог. Он увидел проезжающий мимо транспорт, окрашенный в черно-белую полоску. То ли принял его за зебру, то ли наоборот разозлился неправдоподобностью тачки, тем, что она не похожа на известного ему животного. Ну и проверил железяку на прочность, водая рогом и швыряя в разные стороны. Водитель, наверное, испытал жуткий стресс, но благо все остались целы и невредимы. А на этом видео на человека напал страус, только тут уже жертвой был не обычный зритель, а тот, кто готов к таким выступлениям со стороны животных. Человек умело закрыл голову пернатого какой-то тканью и лишил обзора. Это позволило ему добраться до забора и быстренько перелезть через него. Но все же выглядело это страшно. Я, конечно, не эксперт, но то ли у человека на следующем видео стальные нервы, то ли он просто дурак на всю голову. Потому что как еще объяснить его желание снять красивый кадр в момент, когда прямо перед его носом плывет здоровенный крокодил, я не знаю. Благо он успел выбраться оттуда и остался цело невредим. Спишем это на невнимательность. И надеюсь, что такого ни с ним, ни с кем другим больше не повторилось. Мы-то с вами знаем, на что способны эти чешуйчатые силачи. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить. А также я не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативные комментарий под видео. И все, ты участвуешь. Но в прошлом конкурсе победил Игорь Достоевский. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи. И всем пока.